Чуду с тыквой. Это пресные лепешки родом из далекого Дагестана. Для начинки используется тыква. Отличный осенний овощ, который подходит для повседневного питания, а также поста. Чудо с тыквой. Вкусные и оригинальные лепешки на основе пресного теста. Если вы любите тыкву, но не знаете, что из нее приготовить, используйте мой рецепт. Дагестанское блюдо. Чудо. Точно вам понравится. Сегодня я использовала тыкву для начинки но также можно взять отварной картофель или мясо. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте ингредиенты для приготовления чуду с тыквой. Для теста смешайте муку с солью и влейте воду. Замесите мягкое, но упругое тесто, которое не будет прилипать к рукам. Для начинки нарежьте мелким кубиком репчатый лук и натрите на терке тыкву, овощи обжаривайте на растительном масле. Подписывайтесь и ставьте лайки. Обжаривайте начинку 4-5 минут на среднем огне. Добавьте соль по вкусу, перемешайте, снимите с огня и дайте полностью остыть. К обжаренной тыкве с луком всыпьте мелко нарезанный укроп и перемешайте, начинка готова. Тесто разделите на 5 равных частей, раскатайте тонко как чебуреки, на одну половину выложите ложку начинки. Заверните край лепешки и прижмите края, похожие на чебуреки. Обжаривайте чудо на сухой сковороде на среднем огне, жарьте 1-2 минуты. Горячее чудо снимите со сковороды и смажьте сливочным маслом. Сразу подавайте лепешки-чудо к столу. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Вот что нам понадобится. Мюка пшеничная, 300 грамм. Вода, 150 грамм. Соль, по вкусу. Тыква, 200 грамм. Лук, одна штука. Масло сливочное, 40 грамм, для смазывания чуду, Масло растительное. 2 столовые ложки, укроп, по вкусу, количество порций, 5. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Люблю вас, друзья, жду снова.